Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем комплекс от компании «Нефтестроиндустрия Юг». ЖК на Репина называется, да, здесь дома Репина. Три дробь один проезд Репина. Нет, три дома. Компания «Возвала». Монолитно-кирпичная технология с застекленными балконами. Последний дом вводится в эксплуатацию этим летом Кран уже убрали, придомовая территория отстраивается И два дома уже сданы Предлагается трехкомнатная квартира вот в этом доме Три, Трехкомнатная, общей площади 40, 81 квадратный метр С двумя балконами Балконы, еще раз повторяюсь, все застеклены Металлоконструкция очень хорошая Придомовая территория достаточно хорошо Сделана есть большая спортивная площадка для игры в футбол, волейбол Детские площадки, прорезиненные, подземный паркинг вот. Рядом находится садик, вот за той пятиэтажкой Вот впереди пятиэтажка, там находится садик И буквально метров 400 в ту сторону будет находиться школа Сейчас мы пойдем посмотрим квартиру И заодно посмотрим планировку и вид из окна Здесь хол, лифта 2, пассажирский и грузовой. Здесь ящики. 80 квартир в одном подъезде. Заходим. Компания достаточно хорошая. Облицовка лифтов даже. Симпатичная. Квартира находится на 16 этаже. Из лифта. Сюда у нас идет на общий балкон, пожарная лестница. Здесь э, мусоропровод, но они их уже заранее, пользоваться не будут. Здесь общий балкон и пожарная лестница. Вид из-за окна. Вот такой вот частный сектор. Вон он как раз видно, детский садик. Вот за этими домами. Сама площадка. Дом уже вот придомовую территорию начали делать, видите? Здесь уже заканчивается внутреннюю отделку буквально в этом году дом уже второй последний сдается вот, пожарная лестница здесь еще один этаж сверху у нас находится именно технический поэтому это не последний этаж пойдемте посмотрим квартиру квартира вот эта 76 глава очень хорошо удобно то что лифт не прилекает к стене дома и у нее еще одна двухкомнатная квартира Если есть желание, можно вообще поставить железно-металлическую дверь И отсечь на эти две квартиры себе тамбур отдельный Есть место, будет парковать велосипеды еще какую-то вещь Еще немаловажно, в квартире электрический счетчик Здесь тепловые счетчики Тепловые счетчики установлены. Отопление разводится от тепловых счетчиков. Можно перекрыть и не пользоваться. Входим в дверь входная. Здесь такое место очень удобное, хорошая ниша, которую не надо обязательно отгораживать. Можно в принципе, поставить просто раздвижные двери и установить. Как шкаф-купе на входе вешалка может установиться если прямо в санузел очень удобно и дверь в дверь не убирается в кухню здесь установлены счетчики на горячую воду на холодную воду и выводы сантехнические если мы повернем отсюда и пойдем налево с этой стороны у нас находится Комната-гостиная, гостиная порядка 20 квадратных метров, квадратная, очень удобная. А, высота потолков сейчас где-то порядка 2,90-2,85, выход из этой гостиной на лоджию. На лоджию также выход из кухни, соседняя комната. Хорошая, большая вместительная лоджия, порядка 7 квадратных метров достаточно такая, 6,5 она. И металлопластиковые окна. Уже установлены, того же хорошего качества. Сюда вот прямо выходит кухонная зона. Пойдемте ее обойдем с той стороны. Итак, вот с вами. А, здесь кухонная зона, здесь 11 квадратных метров, если быть точным, 10,5 метров. Выводы горячей, холодной воды и проведены по полу, здесь стоят канализации, Он, в принципе можно разобрать, еще там увеличить, Ну, вывод уже есть, под кухню, вот, я, я, опять же, как говоришь, повторюсь, выход с кухни тоже на лоджию присутствует, установлены на вытяжку, Розетка под вытяжку есть, розетка под кухонную плиту, вот такая вот ситуация. Дальше проходим, здесь у нас две спальни, здесь у нас ванная комната, здесь три с половиной, чисто ванна, три с половиной метра. Вывод уже сделан, но по-хорошему их переделать и немножко утопить в стену, есть возможность. Есть место под стиральную машину, такая вот ниша помещается, чтобы она не мешалась, и останется хорошую ванну воткнуть, ну, с умывальником рядом. Полотенцесушитель, выводы под полотенцесушитель есть, сушителя самого ну, нужно покупать отдельно. Здесь комната квадратной формы, 17,5 квадратных метров. Она такая большая, двухстворчатые окна, большое... Отопительный прибор И вид из окна Вот такие вот у нас Вид Еще раз повторюсь, здесь кран уже убрали Остались только строительные Надоны висят вот. Отсюда Выход еще на один балкон Вот он у нас такой Здесь вот вид на город прям очень большой. Там впереди ЖК «Энка» выглядывает, с микрорайонами Жукова, баскет видно, ЖК «Рич». Частный сектор школа, буквально вот она, недалеко от нас находится. А, вот она, светлая, зеленая крышей, такая трехэтажная. Частный сектор, здесь проходить, ну, машины интенсивно не ездят, там есть пешеходный переход. Вот, а здесь, опять-таки, балкон 7 квадратных метров, достаточно длинный, вытянутый на две спальни. Это вот, вот эта, 17,5 квадратных метров, она очень большая. И вторая, пойдемте ее посмотрим. Там у нас э, граничит со двухкомнатной квартирой вот эта стена. Вот здесь получается порядка 15 квадратных метров эта комната и выход на балкон. Опять-таки из этой спальни тоже есть. Вот он, выход. Хороший вид из окна. Достаточно уютная, полноценная квартира. Сейчас небольшой открою секрет. Можно сделать из этой квартиры три спальных места. Вот, перенеся кухню-гостиную вот в это место, да, то есть э, у нас э, только пробурив стенку на той стороне кухня, мокрая зона выйдет на эту сторону и будет у нас здесь большая 17,5 кухня получится, гостиная, из вот этой спаль... можно сделать небольшую спальню, детскую комнату с половиной квадратных метров, вот. И вот эта комната тоже получится как спальня. Можно детскую игровую или оставить в принципе гостиной. Как, как удобно. Хорошая планировка. Из... По единственной стене она соединяется с другой квартирой. Так так абсолютно отдельно.